канал будни из деревни, но значит с вами снова я Рома, заснял очередные деревенские будни, видео получилось очень насыщенное, так что желаю вам приятного просмотра, но ну, а мы начинаем. Итак, народ, в общем чужую мотоблок как бы обслуживаю, смотрю что как у него, смотрите, что заметил. Короче, ремень, он тут вообще практически сломался, то есть если бы мы да не поехали на нем, не очень бы получилось хорошо. В принципе масло мининое и вот ремешок, ну Спасибо заметил. Так, в общем пришлось раскрутить половину считай, мотоблока сняли в общем вот этот кожу сняли старый ремень тут вот так вот он износился на солнышко показать бы как Ну, в общем вот сломался вообще износился хотя менял тоже недавно берем в общем новый ремень и точно так же устанавливаем Итак, кстати, напишите в комментариях, что сначала, шайба-гравер или гравер-шайба. Так что жду ваших ответов в комментариях. Итак, народ, следующий день. Короче, лили проливные дожди. Шел дождь, ничем не занимались. Предыдущее включение прошло где-то в районе двух дней. Значит, что сегодня? Сегодня я принес крыльятник. В общем, подогнали мне вот такой крыльятник. Двойной, с сенниками. Поставил я его вот в такое место. Рядом с этим, короче, второй ряд. Сегодня мы его будем белеть. Итак, навел, в общем, вот она побелка. Принес также кисточку, эту вот палку я мешал. Как навожу побелку, я вам сказать не могу, так как навожу ее на глаз, на цвет, на консистенцию, то есть каждый для себя. Теперь устанавливаю куда-нибудь штатив и начинаем белить королятник. И в общем, с побелкой мы закончили. Вот так получилось. Кое-где не просохло, кое-где получилось не так, как хотел. Ну, в общем, побелили. Время уже 9 час. Уже темнеет, надо отделываться. Побелка у нас осталась. Побелки осталось немножко там. Она уже успела даже осесть. Я как раз ждал, чтобы более-менее высохло, показать итог. самые макушки прям вот так вот так да. прям за самые макушки ты мог бы сразу даже маленький взять Машина мешает не знаю сразу поменьше насадку ставь на одно деление Вот. Ну сильно макушку не дала так, потому что потом вот этот, вот, который покручил. А так, правда, самого, вот, вот так вот примерно. Ну сам видите, сам видел. сзади уши ну давай давай здесь как лагает ну конечно Сейчас, чуть -чуть. Порой, чуть -чуть. Порой. Ну и потом я буду бриться, что будешь меня брить? Ага, Исушь. Все, 500. Ладно. Ну-ка. Миш пятьдесят, мини пятьсот. Огонь. О, О, огонь. Э э Деревенский барбершоп. Как полагается. Ну, ну вот, смотри Отлично, нормально. Хорошо. Доволен? Доволен. Доволен. Итак, ребят. Короче, предыдущего включения прошло где-то в районе двух дней. Опять же, лили дожди вновь у нас дожди заготовка сена опять становится продолжается еще заготовка сена надо еще заготавливать конечно немного но все же надо королятник уже заселили разделили получается молодняк тусят две самочки и тут три самца я вам рассказал что у нас в деревне сейчас происходит Даже не знаю, конечно, как серию называть Подсказывайте, что снимать Что кому интересно А там буду отсортировать И смотреть уже, что кому интересно И пытаться совмещать это как-то в одно видео Но сейчас я снимаю просто, что я делаю Чем занимаюсь Итоги работы, сами моменты работы Что будем делать сегодня Сегодня нам надо собрать огурцы Так, короче, выражились ведром Надел перчатки Теперь топаем за нашими огурчиками за нашими огурчиками также планируется бахать где пахать сейчас покажу бахать надо вот тут распахивать тут у нас был лук и был чеснок вот это ну тут вообще немножко надо распахать Итак, в общем, все подготовим. Теперь нам надо набрать воды. Так что включаем. Набрать воды и высыпать все Итак, в общем, огурцы мы помыли, теперь точно так же включаем воду, набираем и замачиваем наши огурцы. Не закинули, заполняем водой и оставляем. Итак, ребят, на этом наши деревенские будни подошли к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте про подписку с колокольчиком. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.